А чем отличается баня от сауны? Так это в баню мы посылаем тех, кто нам не нравится. А в сауну приглашаем тех, кто нравится. А перед отлетом в аэропорту я шаурму перехватил. А там в Германии что видел? Ну, сантехника у них там везде отличная. Спокойствие, только и спокойствие. Возрослела это когда мороженое падает. Не на ноги, а на грудь. Подписываемся, кликаем на колокольчик.